друзья привет сейчас вот только что записал видео на 20 минут для вас собственно а потом обратил внимание на то что не включен микрофон не ведется запись и поэтому приходится сейчас переделывать это второй дубль уже снимается поэтому ничего не поделаешь с этим приходится так делать так сегодня речь пойдет о результатах торговли за месяц май потому что май закончился Вчера сделать не смог Это короче делаем сегодня Потому что первое число как раз попало на выходные дни в выходные дни рынок форекса отдыхает Поэтому вот таким вот образом Этот отчет будет по валютному рынку Здесь не будет крипты Пока что не будет возможно она добавится И этот отчет я веду в рамках своего канала по торговле на форекс Это он создан в виде блога. Называется он Каста, ссылочка на него будет в описании, если вам интересно. Здесь я рассказываю о том, возможно ли вообще заработать на Форексе, как я это делаю и какие результаты у меня получается достичь я веду по форексу три счета сейчас первый это конкурсный счет с конкурса герчика еще он ведет с января месяца я его буду вести год либо же до начала следующего конкурса просто хочу посмотреть какие результаты получится потому что четыре месяца те которые торговался торговался он на конкурсе они по сути ничего не говорят это не срок где-то около года срок я думаю достаточно существенные можно будет подбить какую статистику второй счет это счет по монетке то есть я подбрасываю монетку беру в этом же направлении позицию кстати говоря как это делается орел лонг решка шорт вот здесь вот написано все и управляю этим счетом исключительно риск менеджментом, да, то есть управляю деньгами и не смотрю на графики, ничего вообще не анализирую, то поберу его по монетке. Мне интересно просто, что с этого получится. Это демо счет, естественно, потому что я подтверждаю гипотезу и торговать на реальных средствах на таким образом, ну было бы поменьше менее мере глуп. Окей, и третий счет это счет консервативный, вот так вот он выглядит счет, который я говорил, что открою на Фибо Этот счет был открыт специально под ведение этого блога и открыт он был буквально недавно совсем ровно как с той поры как я начал вести этот блог поэтому если вам интересно к чему это все приведет возможно ли зарабатывать на форексе и в, в долгосрочном периоде то есть я не говорю сейчас о том чтобы зайти схватить какой-то куш и уйти эта торговля будет вестись продолжительное время и посмотрим к чему она приведет ну давайте начинать и начнем мы наверное, с конкурсного счета это счет герчика как я уже говорил да и давайте выберем здесь период так у меня здесь стоит почему-то июнь нам нужен май первое число и нам нужен июнь первое число нажимаем так 1 0 5 0 5 окей в смысле 1 0 6 нажимаем ok и выбираем сохранить как детализированный отчет. Выбираем сохранить, выбираем заменить. Сейчас нам он откроется здесь в новой вкладочке, и мы его посмотрим. Так, это совсем не за мой месяц отчет, честно говоря. Перезагружать этот терминал сейчас. Тоже еще это МТ4, блин. Так, друзья, перезагрузил я терминал. Вроде бы теперь должно работать. Давайте... Попробуем еще раз. Выбираем период, выбираем май первое число, выбираем май 31 число, нажимаем ОК. OK. Теперь еще раз правой кнопкой сохранить детализированный отчет, нажимаем сохранить, нажимаем заменить. Сейчас он откроется у нас. Так, наконец-то все получилось. Теперь результат за мой месяц у нас 212.43 вот таким вот образом это все происходит видим кривая доходности достаточно ровненькая такая что не может не радовать конечно же по максимальной просадке у нас тут совсем практически ничего нету но я думаю что этот, за этот месяц действительно это все было так поэтому говорить в принципе больше не приходится здесь нечего открытых сделок сейчас на еще большей Минус, чем прибыль была в этом месяце, но э, я думаю, что эти все сделки отработают в плюс. В ближайшее время, а может быть не ближайшее, но в любом случае они свое заберут и будет здесь уже эта цифра совсем другой. Так, по конкурсному я думаю понятно, останавливаться долго не будем, чтобы время ваше не отнимать. Давайте теперь начинать с монетки. Продолжать, точнее, с монетки. Этот счет открыт на Admiral Markets. Почему? Потому что здесь у них примочка КМТ 5 такая интересная, которая удобна непосредственно для такого а, типа торговли, которую я вот веду с этой монеткой. Сегодня, кстати, была закрыта евро-доллар, евро вот эта вот штука, я ее уже набрал по монетке, я даже снимал, как это все происходит, но так как в записи это все, короче, звука не было, поэтому, к сожалению, пришлось это видео все удалить. Окей, давайте сейчас посмотрим на этот отчет, что здесь получилось по выбранному периоду. Выбираем 1.05, здесь он уже выбран нажимаем ОК OK и нажимаем здесь показать нет отчет html Internet explorer сохранить заменить сейчас он нам должен открыться по идее тоже так открывается у нас счет и здесь в mt5 немножечко странноватая отчетность идет но тем не менее в самом конце ее можно будет увидеть так у нас здесь чистая прибыль 36413 и собственно по максимальной просадке по балансу тоже здесь говорить не о чем одна сотая процента но вы понимаете что ее практически нету короче говоря 364 еще плюсом если брать монетку дальше о монетки говорить в принципе тоже нечего потому что и так по ней все понятно тут демо счет Демо-счет, в принципе, был и первый, который Герчиковский, это демо-счет второй, поэтому двигаемся дальше к консервативному счету. Консервативный счет открыт у нас на Ситрейдер, не у нас, а у меня. И э, это реальный счет, реальные деньги. Я говорил, кстати, еще в прошлом видео о том, что я собираюсь его открывать. Открыт он был специально под ведение блога по Форексу, еще раз напоминаю, ссылка на него будет в описании к этому видео если вам интересно переходите и э, посмотрим что с этого счета может получиться в длительном периоде по результатам э, мая месяца у нас получает давайте выберем все-таки 31 мая да 31 мая пускай будет но ну, в любом случае здесь вы можете видеть что всего лишь две сделки на 2386 плюсом и открытых позиций у нас сейчас еще ровно 12 штук. Минусит у нас пока что эта вся история на 76 долларов. Ну посмотрим, как это все будет происходить в дальнейшем. Поэтому, если интересно, подписывайтесь на канал. И чтобы следить дальше за прогрессом и понять, можно ли вообще заработать на Форексе парным трейдингом и консервативной торговли, Или же это сделать нельзя. Планирую я это все делать на достаточно длительном периоде, как минимум год, а то и дольше. Это что касается моих счетов и результатом по торговле за месяц, хотя вот этот вот реальный счет он был открыт совсем недавно, поэтому говорить о каких-то нормальных суммах здесь не приходится, естественно, поэтому будем смотреть дальше уже в следующем месяце. На этом у меня все, друзья. Большое вам спасибо за внимание. Помните всегда про убытки и ставьте их на первое место, а прибыль придет потом, как побочный эффект правильного управления вашим капиталом. До новых встреч, пока!